Ураган Мария бушует на Пуэрто-Рико, неся с собой шквальный ветер и затопление. Он пришел сюда как шторм четвертой категории, став одним из самых страшных стихийных бедствий в истории острова. Ураган Мария срывает крыши домов, разрушает вышки сотовой связи и ломает деревья. На Пуэрто-Рико выпало более 50 сантиметров осадков, что привело к внезапным наводнениям и схождениям оползней. 90% территории острова лишилось электроснабжения. На текущий момент известно о гибели 9 человек. Метеорологи прогнозируют, что центр урагана сместится в акваторию близ северного побережья острова и достигнет открытого моря уже к вечеру среды. На пути Мария – Доминиканская республика. Несмотря на то, что статус урагана Мария понижен, по данным Национального центра по ураганам,